Доброго здравия, уважаемые друзья. На связи Мошкин и Владимир. Сегодня опять разговариваем о криптовалюте Призм и о том, в каких средствах массовой информации, в каких журналах, на каких телевизионных каналах присутствует криптовалюта Призм, информация о ней, что они говорят, как выражают свои мысли. Но ну, об этом вот всем я веду вот эти свои видеозаписи. Э, нахожу в интернете где-либо что опубликовано на телевизионных каналах и записываю эти видеоролики подписывайтесь на канал на канале вы увидите ну, достаточное подтверждение того что криптовалюта призм это реальная криптовалюта и на которой построится вся будущая ближайшая экономика всех стран <coughs> э, Украина Forbes Алексей Муратов. Революция в мире блокчейн может разрушить идею децентрализации криптовалюты. В мире блокчейн назревает революция, которая может полностью разрушить идею децентрализованной электронной валюты. Автором этой революции может стать правительство Китая. Об этом 18 марта во время очередной конференции в Йоханнесбурге заявил председатель правления международного общественного движения Change the World Together Алексей Муратов. Давайте попробуем посмотреть ролик. Вы увидите, что мы придем к миру, где не будет вообще фиатных денег, к которым мы с вами привыкли. Не будет банков, к которым мы привыкли. Будут лишь криптовалюты и криптобиржи, на которых они будут котироваться. Вот сколько сегодня в банках, столько будет криптобирж и криптовалют. И каждый человек сам будет для себя определять, какой криптовалютой пользоваться. У них свои будут системы майнинга, свои будут риски, своя доходность. И каждый человек сам будет выбирать себе, именно какой криптовалютой пользоваться. выбирать себе новый банк по сути. И быть частью хозяина этого банка. То, что сегодня позволяет получать криптовалюту. Когда это произойдет? Через день, через месяц, через год или через 10, Все зависит от нашей с вами активности. Но это точно произойдет. Даже если мы сегодня ничего не приводим, никаких усилиям. Мир идет к этой новой финансовой системе. Количество участников, использующих криптовалюты с каждым днем, все больше, больше и больше. <свят> Почувствуйте разницу. По словам Алексея Муратова, в настоящее время налицо все признаки того, что правительство Китая намерено приватизировать биткоин. Каким образом это может произойти? Для этого необходимо сосредоточить более половины биткоинов, а также майнинговых мощностей, которые занимаются созданием блоков, в одни руки, чтобы потом владелец мог под свои интересы менять правила игры. В мире блокчейн это называется hard fork, то есть это ситуация, когда разработчиками или владельцами мощностей в одностороннем порядке принимается решение технически создать новую версию сети. Часть правил, которые отличаются от оригинальной. Так вот, сейчас у Китая есть все возможности осуществить форк биткоина на биткоин он лимитер, заявил председатель правления ЦВТ. Те доллары, которые печатаются в неконечном количестве и убрасываются в мировую экономику, обесценивают те доллары, которые в руках у всех у нас. Каждый днем они менее ценные. Вот эта инфляция это такой своеобразный налог на общество со стороны этих мировых финансовых линий. Это мошенничество, а мы являемся жертвами этого мошенничества. И сегодня это понимают многие люди по всему миру и хотят изменить существующую мировую финансовую систему. Он напомнил, что похожая ситуация недавно произошла с другой криптовалютой Ethereum. Это вторая по рейтингу после биткоина электронная валюта, и совсем недавно там также произошел форк, вызванный хакерскими атаками на версию Classic. В июне прошлого года кто-то начал анонимно-массово выводить деньги через биржу. Люди своими глазами наблюдали, как уходят средства, это почти как смотреть ограбление банка в прямом эфире. В итоге хакер заполучил порядка 50 миллионов в эфире по курсу на момент печати. Разработчикам удалось остановить кражу, переместить средства на другой контракт. Однако это стало всего лишь временной мерой. Чтобы не допустить дальнейшего вывода активов, потребовалось создать новую версию. Произошло раздвоение эфириума, рассказал Алексей Муратов. Так что мы больше ста лет жили при мировой финансовой системе, которая основывалась на долларе США, и миссионный центре ее года на территории США. Миссия производилась Федеральной резервной системой. Фактически частная лавочка. Сейчас нам по альтернативу этой мировой финансовой системы. Предлагается финансовая система, основанная на биткоине, на криптовалюте, которая создавалась с идеологией децентрализованной криптовалюты, народного инструмента финансового, который переходит к инструменту централизованному, под контролем китайских властей, с эмиссией через майнинговые фермы на территории Китая и под полным контролем. То есть правила могут меняться в любой момент. Фактически те изменения, которые происходят, они приведут к тому, что Будет два-три крупных майнинговых поо, которые будут контролироваться государством Китая, которые будут постоянно меняться в интересах одного государства. Мы это проходили, но говорим «нет» этому и предлагаем другой путь. Идти по пути децентрализации, идти по пути изучения технологий создания децентрализованных криптовалют, которые дадут финансовую свободу. И сегодня... От вас зависит, от вашей активности, насколько мы справимся с этой задачей. По его словам, большинство пользователей тогда поддержали форк, понимая все риски старого взломанного кода. Большинство бирж, сервисов, веб-сайтов и разработчиков поддержали хард-форк. Большая часть майнеров также привыкли безоговорочно верить разработчикам экосистемы эфириума, поэтому они просто последовали за разработчиками во время хардфорка, но осталось и меньшинство пользователей, которые не ушли со старой версии. В результате на сегодняшний день разница в курсе между этими версиями значительная, в старой системе стоимость одной единицы равна около двух долларов, а в новой версии эфир котируется примерно 45 долларов, отметил Алексей Муратов. В чем фокус? Это мошенничество, можно прекратить эту неограниченную миссию. Это позволяет сделать технологию блокчейн, криптовалюты, как аналог существующей, альтернативу существующей мировой финансовой системы, фиатным деньгам и банковской системы. Что значит блокчейн? Это открытая бухгалтерия. Каждый из участников этой цепи имеет возможность отслеживать все транзакции по сети, отслеживать эмиссию Каким образом она происходит, в каком объеме, в каком количестве. То есть если производится эмиссия, то она распределяется между всеми участниками по определенным правилам. Эти правила прописаны в исходном коде криптовалюты. Вернемся теперь к биткоину и к тому, что сейчас с ним происходит в Китае. Как рассказал Алексей Муратов, в настоящее время власти Китая заблокировали на биржах страны более половины всех существующих биткоинов. Сейчас власти Китая пытаются взять под свой контроль и все местные майнинговые фермы, которые создают блоки сервера. Теперь понятно, почему оборудование для майнинга биткоина местного производства сначала эксплуатировалось в течение полугода в Китае, а затем не продавалось, а только сдавалось в аренду по всему миру, фактически оставаясь на территории страны производителя. Хокус заключается в том, что теперь у производителей есть возможность взять под контроль все майнинговое китайское оборудование и внедрить через него новую версию биткоина, пояснил глава правления ЦВТ. Огромное количество криптовалют уже в мире существует. Их сотни. И сегодня рынок криптовалют напоминает, наверное, период дикого запада, когда формировалась существующая банковская система, когда по э, странам гуляли комбой, грабили банки, сами банкиры банкротили свои банки, э, обманывали людей, сбегались с их вкладами. Сегодня этот рынок только встает, и он напоминает вот именно такой дикий зал. Но тем не менее, говорить о том, что сегодня нельзя пользоваться криптовалютами или нужно подождать, тоже не стоит. Сегодня уникальный шанс. Сегодня у каждого из вас есть возможность стать банкиром 21 века. Банкиром новой мировой финансовой системы, которая будет основана на блокчейне. Это уникальный момент. Прошли сотни лет с момента создания первых банков. Вот мы подошли к этапу реформирования и банковской системы и мировой финансовой. И сегодня вы, сидящие в зале, имеете шанс быть мировыми финансовыми элитами. Лидерами и банкирами народной банковской системы децентрализованной, прозрачной и открытой. По его словам, правительство Китая сейчас готовит форк биткоина. Созданы все условия для того, чтобы возникла необходимость разделения биткоина и перевода большинства пользователей на версию Bitcoin Unlimited, которая будет выстраиваться под контролем властей Китая. Сконцентрировав в своих руках, большинство сервисов государство покроет большую часть пользователей биткоин, которые вынуждены будут принять условия новой системы. Они больше не смогут контролировать биткоин. Контроль над этой криптовалютой постепенно будет переходить от мелких пользователей к более крупным игрокам до тех пор, пока не останется всего два или три централизованных компаний. Именно они будут способны продолжить работу с чрезмерно раздутым биткоином. Все остальные должны просто доверяться им. И этим двумя или тремя массивными компаниями правительству будет значительно легче манипулировать, навязывая регулирование и контроль, пояснил в риски хардфордка биткоина Алексей Муратов. Что делать? И сегодня, если вы меня спросите... Алексей, а если идеальная вообще криптовалюта, универсальная, которой бы сегодня ну, можно было пользоваться с уверенностью, с гарантиями, которая бы самая лучшая, самая универсальная, нет такой криптовалюты сегодня в мире. Сегодня ее нет, но точно она появится. Либо эволюционируют сегодняшние криптовалюты, которые существуют, или появится новая криптовалюта. Но уже сегодня нужно изучать эту технологию. Уже сегодня нужно пользоваться криптовалютами, держать руку на пульсе. И уже сегодня нужно людям нести эту идеологию, учить их финансовой грамоте и готовить их к приходу новой финансовой системы. Что делать? Председатель правления движения Ченнежи Волт выразил уверенность, что такой форт приведет к тому, что биткоин станет современным банком. За исключением разве что наличие уникальных корней. Другими словами, мы опять вернемся к централизованной банковской системе, но теперь не с фиатными, а электронными деньгами в виде биткоина. Если ранее вся мировая финансовая система выстраивалась и контролировалась из США через Федеральную резервную систему, то новая финансовая система, если она будет выстраиваться на биткоине, будет контролироваться из Китая. И майнинговый пол тоже будет находиться в Китае, то есть «Мы меняем шило на мыло», — уточнил Алексей. Совершенно очевидно, что сейчас возникли серьезные риски для пользователей биткоина, которые будут вынуждены перейти на Unlimited. Уже сейчас разработчики фиксируют серьезные проблемы с использованием программы. Так, 14 марта почти 70% узлов поддерживающих биткоин Unlimited ушли офлайн из-за ошибки в программном коде. Выявленная ошибка открыла уязвимость через определенный тип сообщения, отправляемого на узлы, отметил Алексей Муратов. Все международные расчеты производятся в долларах США. И если сегодня Россия захочет что-то купить у Южной Африки, а Южная Африка у России, то сначала мы будем вынуждены купить доллары США, за доллары США купить товар в России либо в Африке, и уже сконвертировать тогда национальную валюту. Все международные платежи, переводы и торговые операции осуществляются через доллар США. Каждый из вас сегодня зарабатывает приятные деньги своим потом, трудясь с утра до поздней ночи. А мировые финансовые элиты производят доллар США из воздуха, рисуя их в неограниченном количестве. Что же делать пользователям биткоина, чтобы минимизировать риски централизации этой криптовалюты? Сейчас на этой стадии пока биткоин еще не потерян. Можно создать новую единую электронную валюту. И такая работа ведется. Наша команда экспертов, разработчиков и программистов из разных стран объединили усилия по созданию новой децентрализованной криптовалюты, которая будет альтернативной биткоину. Если он форкнется и пойдет по пути разделения, с центром контроля из Китая. Мы понимаем, что нужно дать возможность властям Китая полностью проявить свои намерения и создать форк. Пусть они раскроют свои карты до конца, тогда и мы откроем свои, сообщил глава правления ЦВТ на конференции в Юар. Власти Китая сегодня пытаются разрушить эту децентрализованную народную криптовалюту. Они хотят ее фортуть. Вот а, слабое место для криптовалюты – это опасность нахождения в одних руках более половины серверов майнинговых терм и более половины всех биткоинов в одних руках. Вот сегодня Китай, власти Китая, заморозили на своих криптобиржах более половины этих биткоинов. Сегодня на территории Китая находится более половина майнинговых терм так называемых серверов, которые создают новые блоки, в которые записываются транзакции. Сегодня фактически власти Китая имеют возможность разделить эту цель, поменять правила игры внутри системы, изменить правила в одностороннем порядке, не спрашивая участников, пользователей биткоина, хотят они это или нет. И они сегодня это делают. Они сегодня разрушают, криптовалюту децентрализованную номер один который была надеждой для многих пользователей для многих участников в том числе лидеров движения Change the World for это говорит о том что сегодня нет по-настоящему универсальной криптовалюты защищенной но точно путь к свободе финансовой свободе лежит в этом направлении в направлении блокчейн и децентрализации и мы должны идти по этому пути что? Но в любом случае, по мнению Алексея Муратова, необходимо объективно оценивать возникшие риски и не прятать голову в песок. Мы не имеем права недооценивать последствия нынешних действий власти Китая, которые явно показывают ее желание приватизировать биткоин. Нельзя допускать централизации крупнейшей криптовалюты и превращения биткоина в новый банк. Иначе мы просто потеряем доверие наших сторонников, миллионов активистов, и пользователей криптовалюты по всему миру. Резюмировал Алексей Муратов. Друзья, все, кто хотят приобрести новую децентрализованную, стабильную, гарантированную валюту, как платежное средство, работающее, которое не требует майнинговых мощностей, осуществляется посредством парамайнинга. Это криптовалюта Призм. Обращайтесь ко мне на страницу ВКонтакте, Владимир Мошкин. У меня на странице размещена информация о криптовалюте Призм. Читайте ее, регистрируйтесь, заводите кошелек, обращайтесь ко мне в личку. Я профинансирую первую монетку вам, подарю криптомонету Призм для того, чтобы вы научились без всяких вложений, без рисков пользоваться кошельком Призм. Благодарю за внимание. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, делайте лайк, ставьте репосты к этому видео. До скорых встреч.